Добрый день! Сегодня мы хотим рассказать о возможностях клиники Доктор Сам в плане улучшения вашего здоровья. Дело в том, что к нам очень часто обращаются люди не только за лечением тех или заболеваний, нам очень нравятся люди, которые просто приходят для того, чтобы оценить свое здоровье и узнать рекомендации, как это здоровье укрепить, улучшить, как обеспечить себе Красивое тело, здоровую молодость, активное долголетие. И нам приятны такие пациенты, у которых первичный запрос именно на это. И вот то оборудование, с которым я работаю, имеет много диагностических параметров, по которым мы можем подсказать человеку, что для него может кардинально улучшить его здоровье. Например, здоровье человека может кардинально улучшить использование тех или иных, к примеру, трав. У нас есть большой список всех известных лечебных растений, и можем конкретно сказать, Какая трава, какая фитотерапия будет полезна для улучшения здоровья именно конкретному человеку? Для кого-то это может быть экстракт персика, для кого-то это может быть чебрез, для кого-то ромашка. Но когда человек знает, какое растение индивидуально подходит для его здоровья, это, поверьте, очень важная информация. Очень важно, вокруг нас много разных минералов. Но кому-то подходит больше один камень, кому-то другой. Вокруг нас очень много разных запахов. Есть целое направление ароматерапии. И с помощью диагностических возможностей мы можем подобрать, какие ароматы более полезны для человека. И уже потом, упрощаясь любую, скажем так, фирму, которая продает сильные арома масла, можно, да, покупать именно тот аромат, тот запах, который будет давать конкретный лечебный эффект. У нас есть такая возможность подобрать не только, скажем так, там, травы, минералы, запахи, а иногда некоторым людям нужно даже подобрать цвета, даже иногда в одежде, кому-то полезен один цвет, а кому-то другой. То есть, если есть люди, которые хотят кардинально свое здоровье улучшить, то нужно понять одну простую вещь. Если мы подбираем себе здоровое окружение, если в нас поступают именно те частотные спектры, которые нужны для здоровья, и мы в этом окружении находимся, то наше здоровье будет улучшаться. Поэтому запахи, свет, травы, вкусы, еда... То есть для каждого человека, который хочет кардинально свое здоровье улучшить, есть диагностические возможности современного оборудования, которые именно индивидуально подберут, что человеку конкретно полезно. Как бы не было удивительно, даже люди, которые вас окружают, могут или улучшать ваше здоровье, или ухудшать. И даже во время диагностики можно посмотреть, потому что есть люди, которые будут вам давать жизненную энергию, улучшать вашу эмоциональную сферу, поэтому общение с этими людьми будет вашему здоровью помогать. Но, к сожалению, в вашем окружении могут быть люди, которые, к сожалению, вашему здоровью могут вредить. И вам уже потом решать, сколько времени этим людям посвящать, как часто с ними общаться. Поэтому именно возможность оценивать энергоинформационное состояние человека, оценить энергетические ресурсы человека, оценить состояние его каналов, меридианов, чакр, посмотреть реакцию человека на различные факторы, на различные воздействия, дает очень большую ценную информацию для человека как сохранить самое ценное, что у человека есть, его собственное здоровье. И тут хотелось бы привести такую вещь, о которой люди знают очень мало, но вот наше физическое тело, то, которое вы видите перед собой, это всего максимум да, 0,1 нас. Вот это наше материальное тело, это всего такая маленькая часть. Большую часть нас занимает так называемая энергоинформационная структура. Это наши мысли, это наши эмоции, это наши чувства, это все наши биополя, все наши чакры, каналы, меридианы. Это то, что называется сложным словом энергоинформационная структура. И вот те люди, которые хотят узнать о состоянии не только своего физического тела, но именно о состоянии своей энергетики, о состоянии своей энергоинформационной структуры, хотят как-то улучшить свое да, энергосостояние, у нас есть большой объем диагностических возможностей чтобы в этом помочь. Вот чтобы, например, лампочка светила, все же люди прекрасно понимают, надо иметь не только да, лампочку и провода, это такая материальная часть, надо сделать так, чтобы внутри проводов был хороший, стабильный уровень энергии. И вот мы с помощью современного диагностического оборудования можем подсказать, какой тип энергии у человека. Стабильная на нестабильная, высокая, невысокая. Если человек образно сравнивает с аккумулятором, может даже оценить, какой уровень да, энергетики в нем находится. Надо его подзаряжать или нет. И вот одна из причин многих болезней, многих проблем со здоровьем человека, то, что люди иногда, в силу ряда разных причин, или плохо спят, или не с теми общаются, или не тем занимаются, но просто настолько себя энергетически истощают, что когда в теле нет энергии, даже здоровые некоторые системы не могут нормально функционировать, то же самое, допустим, иммунитет. Так вот, оценить ваши энергетические ресурсы, ваши резервы адаптации, ваше энергоинформационное состояние, подобрать для вас нужные, Факторы, которые улучшают ваше здоровье, у нас тоже для этого есть специальные диагностические возможности. И кому это интересно, приглашаем к нам в клинику Доктор Сан. Всех, кого здоровье интересует, интересуют современные возможности укрепления и улучшения здоровья, приходите, все расскажем, покажем. Мы очень любим тех людей, которые занимаются своим здоровьем. Спасибо.